уважаемые подписчики и гости моего канала. Прошу вас писать комментарии и ставить лайки, это помогает родителям моего канала. Приятное видео у машинки набрало 50 лайков. А плюс мне телевизор то конотопа присл... мне прислал машинку. За универсальное, зато удельное благодание. Уров, вот я сделаю обесцене сделать и все отверстие машины на разоуправеднее, прятала посмотрю. Если Нет. это видео набрёт тысячу посмотров и лайков, я сделаю полную восстановление для этой мастеринки, тоже на радиоупровенные запчастями. Подписывайся на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии и до новых встреч!